Привет на канале Кулинарим с Викторией, добро пожаловать! Сегодня готовлю клубничный торт. Рецепт простой. Я старалась подбирать простые ингредиенты, простой способ приготовления. Получается очень вкусно, сочно, нежно. Подойдет такой торт на день рождения, любой другой праздник, Новый год. Сначала приготовим бисквит. В глубокую миску выбиваем 4 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером до белой пышной массы. Масса должна очень хорошо увеличиться и побелеть. В общей сложности я добавила 150 грамм сахара и 2 чайные ложки ванильного сахара. Далее подготавливаем муку. В муку добавляем одну чайную ложку разрыхлителя и перемешиваем и постепенно частями просеиваем муку и перемешиваем силиконовой лопаткой не миксером это очень важно нам нужно чтобы масса осталась пышной и не осела затем в небольшую емкость выливаем 120 миллилитров молока и добавляем 60 грамм сливочного масла. Ставим в микроволновую печь. Нам нужно, чтобы молоко хорошо подогрелось и масло растопилось. И прямо горячим добавляем молоко со сливочным маслом в два раза в ранее замешанное тесто. И еще раз перемешиваем. Если у вас остались какие-то комочки, крупиночки, то они хорошо с помощью горячего молока растворятся. Тесто получается не густое, а довольно жидкое, оно стекает ленточкой с лопатки запекаться тесто в духовку разогретую до 180 градусов на 30-40 минут после 30 минут приготовления можно открыть и проверить деревянной шпажкой Шпашка должна выходить сухая посмотрите какой красивый пышный и пушистый получился у нас бисквит и получаются шифоновые бисквиты очень вкусные. Заворачиваем бисквит в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 3-4 часа отлежаться. Разрезаю бисквит на два равных коржа. Я это делаю с помощью ножа и нитки. Посмотрите, все получается ровненько и аккуратненько. Далее подготавливаем клубнику, хорошо ее моем, обсушиваем, убираем хвостики. Одну часть клубники, если клубнику у вас крупная, нужно разрезать пополам, а другую часть просто мелко и несколько штучек оставить на украшение. Приготовим крем. Для приготовления крема нам понадобятся жирные сливки, сливочно-творожный сыр маскарпоны, либо можно использовать сыр типа Филадельфия, и сахарная пудра в глубокой миске смешиваем 500 грамм сливочно-творожного сыра маскарпоны, 450 миллилитров жирных сливок и 130 грамм сахарной пудры сливки и маскарпоны должны быть очень-очень холодными и сначала взбиваем на низких оборотах а затем увеличиваем на максимальную скорость и взбиваем до загустения Когда на креме начинают оставаться заметные следы, значит крем сбит. Перекладываем его в кондитерский мешок. Если у вас нет кондитерского мешка, то можно воспользоваться обычным пакетиком. На блюдо устанавливаем подложку, ставим кондитерское кольцо. На подложку выкладываем немного крема, чтобы тортик у нас не ерзал. Сверху выкладываем первый корж. Устанавливаем пленку. Если у вас нет такой пленки, то можно это сделать с помощью пергаментной бумаги. По контуру формочки выкладываем вокруг клубнику. У меня клубничка совсем маленькая, поэтому я буду выкладывать поцеленько. Если у вас крупная, то разрежьте ее напополам. Клубничка должна плотненько прилегать друг к другу. Далее выкладываем крем. Сначала крем выдавливаем между клубничкой. Так, немного приглаживаю, чтобы крем проник хорошо между каждой клубнички. И сверху выкладываю крем. На слой крема сверху выкладываю нарезанную клубнику. Сверху на клубнику выкладываю небольшую часть крема и аккуратно разравниваю по всей поверхности коржа. Сверху выкладываем второй корж и смазываем его оставшимся кремом. Заготовка торта полностью готова. Убираем ее в таком виде в холодильник на одну ночь. Тортик у меня простоял в холодильнике всю ночь. Я его сверху немного смазываю оставшимся кремом и аккуратно убираем кондитерское кольцо. Я подготовила клубнику и сейчас буду украшать торт. Клубничный торт получился очень красивый, ароматный, аппетитный. Такие торты получаются очень сочные, нежные и вкусные.